Привет-привет, на связи Андрей Бутин. И решил с тобой поделиться, э, пускай будет такой небольшим инсайтом. Надеюсь, для тебя это тоже будет полезно. Говорил ли ты себе хоть раз, что никогда не поздно что-то начать? Ну, что-нибудь. Я думаю, что да. Скорее всего, многократно ты себе это говорил. Я хочу, чтобы до тебя долетело. Ну, не знаю, дошла очень важная мысль. Знаешь, бывает иногда очень поздно, уже поздно, в 40 или в 50, 50 лет становиться, к примеру, чемпионом по спорту. Ты знаешь, если ты последний раз посещал спортзал, ну, когда учился в школе еще или в институте. Почему? А потому что уже 40 и 50. Иногда бывает очень поздно сказать своему отцу слова любви. Слова признательности. Почему? Потому что это просто его уже нет живых. Вот таких очень поздно, их бывает очень много. Но мысль о том, что еще успею, что у меня еще все впереди, она, конечно, нас тешит и греет душу. И если ты сейчас это поймешь и осознаешь, что действительно она может быть поздно, и я надеюсь, что что-то произойдет в твоей голове, и ты начнешь действовать уже сейчас. И важно всегда делать вовремя. Важно всегда находиться в том месте, в том момент. Важно всегда двигаться, когда к тебе что-то приходит. Когда приходит какая-то информация, какое-то предложение, какое-то решение. Важно начать реализовываться уже прямо сейчас. Потому что завтра не приходит. Завтра, может, уже не будет. И до скорого.